Добрый день, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто собрался в этом зале и готов к совместной работе. И, разумеется, хотел бы сегодня поблагодарить каждого, кто готов поддержать меня на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Мне часто задают вопрос, буду ли я проводить избирательную кампанию, и если буду, то как. Уверен, что действующему главе государства не следует заниматься собственной рекламой, надо было делать это в течение четырех лет, митинговать, сочинять всякие красивые сказки, красивые, но далекие от нашей реальной жизни. Вместе с тем, считаю, что... Я просто обязан отчитаться перед моими избирателями и всей страной за то, что было сделано в течение последних четырех лет, и доложить людям о том, что намерен делать в период ближайших четырех лет, если 14 марта граждане России окажут мне доверие. Именно об этом, о проделанной работе и планах на будущее, я хотел бы сегодня поговорить. Но прежде... Чем сказать, что было сделано, давайте вспомним, в каком состоянии находилась страна в конце 1999-го, начале 2000-го годов, и какие причины, какие факторы влияли на это состояние. Переход к демократии и рыночной экономике в начале 90-х был самым активным и решительным образом поддержан гражданами России которые сделали окончательный, и хочу это подчеркнуть еще раз, бесповоротный выбор в пользу свободы. Это было огромным, реальным достижением российского народа, думаю, одним из самых больших достижений нашей страны в 20 веке. Но какую цену мы вынуждены были заплатить за это? Деструктивные процессы разложения государственности при развале Советского Союза перекинулись в. И это можно, необходимо было предвидеть на саму Российскую Федерацию. Политические спекуляции на естественном стремлении людей к демократии, серьезные просчеты при проведении экономических и социальных реформ, привели тогда к очень тяжелым последствиям. За чертой бедности оказалось фактически треть населения страны. При этом массовым явлением – Стали многомесячные задержки с выплатой пенсии, пособий, заработных плат. Люди были напуганы дефолтом, потерей, потерей в одночасье всех денежных вкладов и всех своих сбережений. Не верили уже и в то, что государство сможет исполнять даже минимальные социальные обязательства. Страну лихорадило от забастовок горняков, учителей, других работников бюджетной сферы. Ставки налогов постоянно повышались, а фискальная политика в целом была направлена на элементарное выживание. Большинство крупных банков, как мы знаем, обанкротилось и после кризиса 1998 -го года кредитная система была практически парализована. Больше того, страна впала в унизительную зависимость от международных финансовых организаций и разного рода международных финансовых спекулянтов. Только Давайте вдумаемся. В пересчете к ВВП внешний долг России на конец 1999 -го года составлял почти 90%. Все эти обстоятельства, в купе столько что пережитым дефолтом, не давали забыть о реальной возможности новых экономических потрясений. Ситуация усугублялась тем, что к этому времени Россия в значительной степени утратила самостоятельные позиции на внешней арене. А те силы в мире, которые продолжали жить стереотипами холодной войны и, несмотря на сладкие речи, продолжали рассматривать Россию в качестве своего политического соперника, всячески поддерживали все, что могло как можно дольше законсервировать подобное состояние нашей страны. Не менее драматично развивалась ситуация и во внутриполитической сфере. Конституция страны и федеральные законы утратили во многих регионах качество актов высшей юридической силы. Региональные парламенты принимали законы в разрез с конституционными принципами и федеральными нормами. Федеральные акты применялись избирательно, что называется по собственному усмотрению, и неизбежным следствием такой конкуренции в кавычках стал произвол властей, от которого только страдали люди. Борьба за особые Финансово-экономические режимы стало постоянным предметом торга регионов с федеральным центром. Дело дошло до того, что отдельные регионы фактически оказались вне единой правовой и финансово-фискальной системы государства. Перестали отчислять налоги в федеральный бюджет, требовали создания так называемых собственных золотовалютных резервов, собственных энергетических таможенных систем и региональных денежных единиц. Результат – экономическое неравенство регионов, как следствие – экономическое неравенство граждан. И это становилось нормой. Разрушался только что нарождающийся единый рынок товаров и услуг. Сепаратистские процессы, возревавшие в России в течение нескольких лет, не получали адекватного ответа со стороны власти. Но были активно поддержаны международными экстремистскими организациями. И в конечном итоге выродились на Северном Кавказе в наиболее опасную форму – терроризм. Речь здесь в первую очередь, конечно, о Чечне. После подписания Хасавюртовских соглашений, в результате которых были брошены на произвол судьбы и сама Чечня, и весь чеченский народ, кому-то могло показаться, что кошмар гражданской войны закончился. Не тут-то было, чувствуя нашу слабость, понимая всю расхлебанность власти и удручающее моральное состояние общества. Летом 99 -го года многочисленные банды международных террористов пошли, как и следовало ожидать, дальше. Они обнаглели настолько, что совершили открытое нападение на Дагестан. По сути, совершили агрессию с целью отторжения от России и вовлечения в зону своего криминального влияния дополнительных наших территорий. Насколько это было опасно для Кавказа, для России в целом, особенно с учетом компактного расселения, традиционного компактного расселения народов Юга России и некоторых прилегающих к Югу России территорий, объяснять, думаю, не надо. Достаточно посмотреть на трагедию распада Югославии, чтобы сделать все необходимые выводы. Замечу, что Россия всегда была весьма сложным государственным образованием требовала к себе бережного, я бы сказал, профессионального отношения, но, к сожалению, к концу 90-х годов, и это нужно признать, она под ударом всех вышеперечисленных негативных факторов стала утрачивать основные признаки единого государства. Это то, с чем мы столкнулись, и то, в каких условиях нам необходимо было одновременно решать и острейшие каждодневные проблемы и работать на то, чтобы заложить новые Долгосрочные тенденции роста. Власть фактически постоянно должна была разгребать текущие завалы, защищать целостность страны в, борьбы, в борьбе с сепаратизмом и международным терроризмом и при этом закладывать основы нашего будущего. И сегодня я просто обязан сказать слова благодарности всем, всем, кто в этой трудной ситуации отстоял демократические завоевания народа кто не сломался в тяжелых жизненных условиях и ситуации и собственным трудом помог стране встать на ноги. Мы также обязаны вспомнить и сохранить в нашей памяти тех, кто в условиях практической неготовности государства к обеспечению безопасности своих граждан и защите своей собственной территориальной целостности до конца выполнил свой долг перед Родиной. Выполнил. Как это, к сожалению, не раз бывало в истории нашей страны, ценой собственной жизни. С тех пор прошло четыре года. Четыре года напряженной и непростой работы. Конечно, хотелось бы добиться большего, чем те результаты, которые у нас сегодня есть. Но и сделано все-таки немало. Прежде всего, в стране восстановлен конституционный правопорядок. Укреплена, а по сути, отстроена заново вертикаль федеральной исполнительной власти. Российский парламент стал профессионально работающим законотворческим органом. Восстановлено единое правовое пространство страны. Пресечены опасные процессы деградации государственной власти, ослабления армии, разрушения правоохранительных органов, других силовых структур. Идут кардинальные, по своей сути, изменения в системе правосудия. Принципиально изменилась и экономическая ситуация. Рост внутреннего валового продукта с 1999 -го года составил почти 30%, 29,9%. В три раза упал уровень инфляции. Отпала необходимость запредельно повышать уровень налоговых ставок для покрытия минимальных потребностей государства. И как результат, вот уже второй год подряд наращивают темпы производства средней компании – Эффективно работающих предприятий в стране многие тысячи сегодня. На рынке начинают побеждать те, кто работает более эффективно, а не те, кто наживается на экономически неоправданных льготах и преференциях. Это значит, что пусть трудно, медленно, но структурные преобразования все-таки начались. Они проявляются в увеличении инвестиций в основной капитал и, что очень важно, в развитии внутреннего рынка, в росте внутреннего потребления. Одним из фундаментальных достижений последних лет считаю обретенную нами финансовую независимость и стабильность курса национальной валюты рубля. Проблема выплаты внешнего долга практически решена. В прошлом году, как и в предыдущие годы, мы выполнили все свои финансовые обязательства. Только в 2003 году мы выплатили 17 миллиардов долларов, а страна этого даже не почувствовала. Всего за эти годы Россия по внешним долгам вместе с процентами выплатила 50 миллиардов долларов. И в то же время золотовалютные резервы Центрального банка достигли рекордного уровня за всю историю страны, включая ее советский период – более чем 84 миллиарда долларов. Мы многократно усилили инвестиционную привлекательность России. И прямым подтверждением этого стало присвоение России инвестиционного рейтинга. Эти пока скромные, но все-таки очевидные положительные сдвиги в экономике позволили сделать первые шаги по решению социальных проблем и укреплению жизненного уровня наших граждан. В отдельных отраслях производства и некоторых регионах мы еще сталкиваемся с задержками по заработной плате. Но такого общенационального характера, как это было раньше, эта проблема уже не имеет. Забыты хронические невыплаты пенсий и пособий. Четыре раза за три года повышался минимальный размер оплаты труда. В стране, как массовое явление, исчезли забастовки. Начиная с 2000 года достигнута положительная динамика всех основных социальных показателей. Я знаю, правительству не всегда удается предотвращать экономически неоправданный рост цен. Но все-таки доходы граждан растут опережающими Темпами. И это подтверждают цифры, которые известны, но которые я сейчас все-таки еще раз назову. Причем цифры за минусом инфляции, хочу это подчеркнуть. То есть за минусом роста цен, колебания валюты и других факторов. Так средний размер пенсии в реальном выражении вырос с 1999 -го года почти на 90%. Реально располагаемые доходы населения выросли за этот же период в полтора раза. Последовательно, из года в год растет реальная заработная плата. С 1999 года она почти удвоилась. Повторюсь, речь идет о росте реальных доходов. Номинальные, то есть абсолютные показатели, конечно, намного выше. Значительно, почти на треть сократилась безработица. Число людей с доходами ниже прожиточного минимума. У нас пока еще слишком велико. Но и оно сократилось на одну треть. Главное, что хотелось бы сегодня выделить из нашей жизни, уходят неопределенность перспектив, уходит неясность и невозможность строить какие бы то ни было долгосрочные планы. В обществе, наконец, как кажется, преодолен страх перед болезненными последствиями реформ. Однако нельзя забывать о другое – одновременно с этим растут справедливые требования людей к эффективности государственной работы, растут их запросы к уровню и к качеству жизни. Хотел бы здесь подчеркнуть, несмотря на весь масштаб перемен, мы лишь создали плацдам для решительного поворота в экономическом развитии страны. Поворота, ведущего к качеству жизни, сопоставимому с развитыми странами. И уже через это к такому авторитету и к такому влиянию России, которые будут достойны и нашей тысячелетней истории, и наших интеллектуальных ресурсов, и наших возможностей для полноценного участия в мировом разделении труда. Уважаемые коллеги, я перечислил то, что нам удалось сделать, но сделали ли мы все, что могли? Конечно, нет. И можем ли мы быть удовлетворены результатами своей работы? Нет, не можем. Основной целью любых наших действий является повышение качества жизни людей. Но кардинальное улучшение наступит лишь тогда, когда наша экономика станет настолько мощной, что не будет критически зависеть ни от внешнеэкономических факторов, ни от результатов очередных выборов в парламент, либо на пост главы государства. Между тем, сегодня темпы роста российской экономики высоки, но еще недостаточны. Государственный аппарат и в смысле его функций, и в части квалификации служащих малоэффективен. Структура экономики пока не сбалансирована. Социальные обязательства все еще не имеют адресного характера. Надо также признать, что некоторые ближайшие соседи России, страна Восточной Европы, проводили преобразование и быстрее, и решительнее. Причем многое из того, что нарабатывалось российскими экспертами по реформе пенсионной системы, ЖКХ, здравоохранения, жилищном строительстве, в иных сферах, другие страны не только обсуждали. Но внедряли, внедряли на практике. Наша экономика до сих пор сохраняет очевидную сырьевую направленность. Конечно, природные богатства – это естественное конкурентные преимущества России. И этого не надо стесняться. Но не меньшее, а значительно большее наше естественное преимущество – это высокий интеллектуальный потенциал нации. И он должен быть использован для продвижения российской экономики в высокотехнологичные, высокодоходные сферы. Трудно и медленно формируется у нас рынок услуг. А ведь именно этот рынок вносит в развитых странах основной вклад в рост ВВП. У нас, напротив, все еще сохраняется монополия государственного предоставления услуг в значительных для граждан сферах, таких как ЖКХ и ряде других. В результате качество услуг низкое, плата за них растет. А вместе с этим растет и законное недовольство граждан. Человек, по сути, платит дважды, а то и трижды сначала налоги, потом услуги, а потом еще и взятки. Избыточное присутствие государства в экономике имеет своим следствием ряд других негативных факторов. Прежде всего, чиновник от имени государства продолжает выполнять множество незаказанных и ненужных налогоплательщику функций разрешительных, лицензионных, надзорных и прочее, и прочее, и прочее. И следствием этого становится удушение деловой инициативы, мздоимство, злоупотребление властью. Не могу еще раз не отметить, что эффективность государственного аппарата пока оставляет желать лучшего. Многие разумные предложения забалтываются, заматываются, тонут в бюрократической трясине формализма и некомпетентности. Особый вопрос – административный произвол правоохранительной системы. Здесь также сохраняется база для так называемых внепроцедурных, то есть не предусмотренных законом действий сотрудников различных органов и служб. Между тем, граждане – это не объект воздействия карательной машины. Государство, включая его силовые структуры, должно прежде всего работать на граждан, защищать, защищать их права, интересы и собственность, не говоря уже о защите их безопасности и самой жизни. Сегодня уместно будет напомнить я говорил недавно об этом. Еще 2-3 года назад орудовавшие на Северном Кавказе бандиты просто не ожидали такого быстрого роста боеспособности наших вооруженных сил и спецподразделений по борьбе с террором. Не ожидали такой консолидации общества по защите основополагающих устоев нашей государственности. И несмотря на многочисленные хвастливые заявления, потерпели тогда полное фиаско и полное поражение в открытом противостоянии. И сегодня с помощью терактов против мирных граждан, против мирного населения, они пытаются посеять панику, страх, недоверие к власти и таким образом сломить волю народа России в борьбе за укрепление демократии, свободы и территориальной целостности нашей страны. ФСБ, МВД другим силовым структурам надо продолжать вести системную работу по ликвидации террористической сети. И особое внимание необходимо уделять эффективности оперативной работы. Выработки тактики, способной предупреждать угрозы терактов. Возвращаясь к другим текущим проблемам, должен сказать, что крайне медленно у нас идут преобразования в социальной сфере. Затягивание реформ здравоохранения, образования по-прежнему не позволяет нам в полной мере обеспечить надлежащее качество этих услуг. А существо, существенная часть финансовых потоков этих отраслей остается в тени. Развитой системы медицинского страхования по-прежнему нет. Нет конкуренции на рынке медицинских услуг. Что касается образования, то сейчас это самая большая статья расходов госбюджета. Качество у нас высокое, традиционно высокое. Но снижается. Тоже нужно это признать. Причин много, включая появление значительного числа вузов, не соответствующих стандартам качества куда легко можно поступить с низким проходным баллом. Подавляющее большинство выпускников вузов не идет работать по специальности. А это значит, что государство этим предметно не занимается, а значительная часть бюджетных средств тратится впустую. Особого внимания требуют, конечно, проблемы жилья. Его отсутствие или плохое качество ведут к целому ряду негативных последствий. Это и снижение трудовой активности, и плохое здоровье людей, и низкая рождаемость, другие факторы негативного характера. Все эти вопросы требуют дальнейшей проработки. Решать их необходимо, не откладывая в самое ближайшее время. Естественно, вопрос, где же и как искать новые источники роста? Прежде всего, в новых подходах к развитию страны, в консолидации общества и власти в их большем доверии друг к другу и совместном поиске решения крупных общенациональных задач. Российская экономика должна твердо занять достойное место на мировых рынках. А для этого нужно прежде всего активно развивать свой национальный внутренний рынок. Надо быстрее модернизировать отживающий свой век производства и создавать те, которые укрепляют конкурентоспособность страны. Надо прекратить разбазаривание национальных природных ресурсов и навести порядок в их использовании. И это необходимо делать на систематизированной правовой базе, через обновление водного, лесного законодательства, актов о недропользовании. Нам нужны прозрачные условия доступа к природным ресурсам и справедливая плата за пользование ими. Вместо действующих сейчас псевдоконкурсов, где главным условием победы стала близость предпринимателей к органам власти, надо внедрять аукционы, а разрешительная административная система должна быть заменена полноценными гражданско-правовыми договорами с четким определением прав и обязанностей государства и бизнеса. Надо довести до конца модернизацию в железнодорожном транспорте, электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве. Нам, наконец, надо завершить начатую налоговую реформу и, прежде всего, решить вопрос о снижении единого социального налога, упростить налоговое администрирование. Навести порядок в имущественных налогах, в вопросах налогообложения сверхдоходов экспортеров сырья при высоких мировых ценах. После того, как мы добьемся снижения совокупного налогового времени, наша налоговая система должна наконец обрести долгожданную стабильность. И уже в кратчайшие сроки предстоит тесно увязать ее с межбюджетными отношениями, с идущими процессами перераспределения полномочий между уровнями власти. Необходимо решить задачу полной конвертируемости рубля. Тем более, что доверие к национальной валюте возрастает. Мы должны развивать финансовую систему страны, с тем, чтобы и предприятия, и граждане смогли, наконец, пользоваться преимуществами развитого рынка финансовых услуг. Необходимым элементом развития и укрепления финансовой системы должна стать политика стимулирования пенсионных накоплений граждан. У людей уже складывается понимание, что размер пенсии – будет, наконец, зависеть от их собственного трудового вклада, и, это, и, и что каждый гражданин имеет возможность управлять своими пенсионными накоплениями. При этом государство должно не только прогарантировать эти сбережения, но и помочь их нарастить. Следовательно, задача состоит в том, чтобы создать механизмы финансового поощрения граждан в пенсионном страховании. Хотел бы подчеркнуть этот вопрос крайне серьезный и будет нами тщательно, вдумчиво прорабатываться. Как я уже говорил, наша важнейшая задача – решить жилищную проблему. И в мировой практике известны несколько способов ее решения. Один из наиболее перспективных – это ипотечные кредиты. Другой – долгосрочная аренда. Мы не вправе забывать и нужда тех, кто пользуется социальным жильем. Поддержание его нормального состояния, развитие социального жилья – это обязанность власти сегодня. Особо остановлюсь на ипотеке. Даже в самых развитых странах покупка жилья сразу за полную стоимость малореальна. Жилье обычно покупается в кредит с выплатами в течение 10-20 лет. Такая возможность появилась и у нас, но цена кредита, условия его оформления таковы, что он еще остается недоступным для большинства граждан. Необходим комплексный пакет законов, который бы запустил рынок доступного жилья. Затягивание решения этих вопросов недопустимо. Правительство должно внести этот пакет уже на этой весенней сессии. Уважаемые друзья, мы обязаны довести до конца и программу наших политических преобразований. В связи с этим хочу подчеркнуть, наши действия в этом направлении будут так же последовательны, как и все, что мы делали для стабилизации в стране в последние годы. Прежде всего, мы реализуем реформу федеративных отношений. Доведем до конца, уже в ближайшие годы, те ключевые преобразования, которые идут сейчас на уровне местного самоуправления. И каждый гражданин будет не только знать, но и реально будет иметь возможность реально требовать тот уровень и то качество услуг, которые ему обязаны предоставить конкретные уровни власти. И, разумеется, он будет непосредственно влиять на принятие решений, которые его касаются. Так и выстроен пакет законов, который принят и который принимается парламентом. Для этого уже в ближайшее время надо завершить создание правовой основы, законодательно оформить принципы межбюджетных отношений. Мы будем последовательно укреплять нашу политическую систему и на федеральном уровне, и в регионах. Убежден, для поступательного развития государства и общества нам абсолютно необходима цивилизованная политическая конкуренция. И опорой в этой работе должны стать влиятельные крупные политические партии, Партии, пользующиеся авторитетом и доверием граждан нашей страны. Мы должны продолжить работу по формированию полноценного, дееспособного гражданского общества. Особо отмечу, оно немыслимо без подлинно свободных и ответственных средств массовой информации. Но такая свобода и такая ответственность должны иметь под собой необходимую правовую и экономическую базу, создать которую обязанность государства. Убежден только развитое гражданское общество может обеспечить незыблемость демократических свобод, гарантии прав человека и гражданина. А в конечном счете только свободный человек способен обеспечить рост экономики, процветание государства. Говоря коротко, это альфа и омега экономического успеха и экономического роста. Еще раз подчеркну: свобода и права граждан это высшая ценность, которая и определяет смысл и содержание государственной работы. И последнее. Мы обязательно завершим идущие сейчас преобразования в судебной системе, в правоохранительных органах. Считаю это направление принципиально важным, решающим для становления реальной демократии в стране, для обеспечения конституционных прав и гарантий граждан. В заключение хотел бы сказать. События начала 90-х породили у наших людей огромные надежды и ожидания. Жажда перемен привела к фундаментальной и драматической ломке всего, всего нашего уклада жизни. Порой казалось, что череда потрясений вообще никогда не закончится. Сегодня же мы ощущаем время неопределенности и тревожных ожиданий прошло. Наступил новый период период работы над созданием условий для перехода к принципиально лучшему качеству жизни. Эта задача непростая. Она потребует и политической воли, и честного диалога власти и общества, наших постоянных совместных усилий. Разумеется, спрашивается, справимся мы ли с этой работой. Результаты последних лет дают все основания сказать, да, это в наших силах. И мы сделаем это, сделаем обязательно. Спасибо вам большое за внимание.